Сетевой маркетинг. Причины, почему партнеры оставляют MLM-бизнес. Приветствую, друзья, коллеги. На связи Костюков Василий. А скажите, пожалуйста, у вас есть точный ответ на вопрос, почему партнеры уходят из MLM? Этот вопрос, наверное, не дает спать спокойно с того момента, как сетевой бизнес вообще появился в жизни каждого из нас. И у каждого спонсора, наставника есть какой-то свой опыт и свои истории работы с партнерами. Но иногда партнер уходит из безвидимых вообще на то причин, даже часто без объяснений. Вот он был вроде бы доволен, начал зарабатывать, поставил цели, был очень воодушевлен, но что-то пошло не так, и он просто ушел. Знакомо? А вам хотелось бы найти этому объяснение? Значит, смотри это видео до конца и, как говорится, предупрежден, значит вооружен. И первое, что нужно и важно понять, что люди уходили, уходят и будут уходить из бизнеса. Уходят как новички и лидеры, уходят как из новых компаний, так и из компаний-гигантов. Уходят от новичков и даже от топ-лидеров тоже уходят. Это нормальный рабочий процесс в MLM. Одни оставят сетевой бизнес вообще полностью, а другие просто выберут другую какую-то сетевую компанию. Нам с вами важно разобраться, почему люди уходят из MLM. Потому что осознанность в этих вопросах поможет вам провести ремонт вашего бизнеса на нескольких уровнях. Усилить ценность личного предложения, проработать над бизнес-отношениями, усовершенствовать систему привлечения и систему работы с партнерами и отпустить ситуации, на которые вы не можете повлиять, не можете их контролировать. Просто отпустить партнеров и спокойно развивать бизнес дальше. Итак, вот четыре распространенные причины, по которым партнеры сбегают из MLM бизнеса. Это причина номер один, что на рынок пришла какая-то новая компания, и все начали туда стекаться. Потому что мы с вами знаем, что в MLM большинство людей приходят, когда в жизни все стало слишком сложно. Кредиты, долги, ипотека. И сетевой многие воспринимают как спасательный круг, как выход, как веревочную лестницу, по которой человек может выбраться из своей ямы. А MLM это серьезный такой ответственный бизнес и я надеюсь вы это знаете, но огромное количество человек отчаянно верят в легкие заработки, а значит всегда будут те, кто захотят этим воспользоваться, чтобы открыть проект быстрого обогащения. Я сам в таких раньше участвовал. Как вы понимаете, часто они умело маскируются под сетевой маркетинг. К тому же среди партнеров любой компании или команды всегда находятся люди, которым кажется, что в чужом огороде Малина слаще. А вообще интернет такая среда, где мы подвержены очень влиянию. Кто-то фильтрует поток информации и думает своей головой, а на других людей просто гораздо проще повлиять, и они будут пробовать себя в бесконечном количестве компаний, пока однажды до них не дойдет, что везде нужно брать на себя ответственность за свои результаты, везде нужно владеть системой бизнеса, везде нужно быть или становиться лидером. И бизнес в каждой сетевой компании нужно воспринимать как серьезный бизнес, а не как средство быстрого и легкого обогащения. Сегодня вообще партнера от новой компании отделяет только один клик мышкой. Вся информация о лидерах, проектах, возможностях доступна каждому. Поэтому просто имейте в виду, что когда на рынок MLM впервые за всю историю человечества зайдет самый лучший денежный проект, люди будут туда уходить. Отнеситесь к этому спокойно, у вас есть более важные задачи, как отладка систем бизнеса, качественная работа с партнерами. Вторая причина – это негативное мнение со стороны. Близкие люди осудили, посмеялись, сказали, что ничего не получится. Настроили новичка на негативную волну, повлияли на него сильнее, чем наставник. И, как вы уже догадались, этот недуг поражает только тех новичков, которые имеют дело с сетевым бизнесом впервые. У них еще только формируется свое мнение о новой деятельности. И оно меняется внезапно, как в весенняя погода. Еще пример. Новичок может внезапно перестать выходить с вами на связь, пообщавшись с парочкой таких же новичков в МЛМ, которые уже аж целых два, два. месяца в бизнесе, и они до сих пор не директора. Значит, этот бизнес не работает. Есть профилактика, и она работает в двух, в принципе, направлениях. Первое. Настроиться на привлечение людей, которые имеют четкое положительное мнение. О нашей индустрии необходимые навыки то есть речь о сетевиках и второе это рекрутировать людей с лидерским мышлением предпринимателей которые готовы адекватно воспринимать предложения о сотрудничестве в млм то есть они готовы проверить этот бизнес на собственной шкуре посмотреть как у них получится заработать первые тысячу или три долларов а дальше они уже сами делают выводы продолжать развиваться в этом бизнесе или выбрать что-то другое причина номер три не сложились отношения со спонсором или наставником. Люди приходят на вас, они осознанно выбирают вас в качестве своего наставника, проводника в новую жизнь. Но что может произойти, что он захочет уйти? Очень часто причина в том, что после регистрации в компании новичок начинает видеть в своем спонсоре совсем другого человека. Я сейчас не говорю конкретно про вас, но на всякий случай напомню о трех, трех ключевых моментах. Важно оставаться собой, используя правила «быть», а не «казаться», выполнять свои обещания и всегда. Обещания, которые вы даете кандидатам, клиентам в Инстаграме, на продающем сайте, там, на онлайн-презентации, на личной встрече, где угодно. И не обещать то, что от вас не зависит и то, что находится вне сферы вашего влияния. Четвертая причина – это отсутствие веры. Веры в бизнес, в себя, в наставника, в продукт. Это прям горячая четверка, которую слышал, наверное, пожалуй, каждый сетевик. Но на деле мало кто ее прорабатывает, эту четверку. Вера в бизнес. Чтобы человек убедился, что бизнес приносит результаты, мало показать просто результаты других. Дайте пошаговый план, который поможет ему сделать первую продажу или привлечь первого кандидата максимально быстро. Желательно в течение первых 72 часов после регистрации. Это совсем небольшой результат, но первый результат дает веру и мотивацию. Совершенно некорректно, когда потенциальный наставник обещает большие деньги в бизнесе в течение одного-трех месяцев. Это прям беда всего сетевого бизнеса. Важно показывать реалистичные перспективы и чтобы партнеры были настроены адекватно. Потому что из-за долгого ожидания результатов падает вера и мотивация. Кроме того, ваши новички должны видеть вашу личную, конечно же, динамику развития постоянно. И если вы в какой-то месяц постарались, привлекли 5 человек, и на этом все, смотрите, что произойдет, то ваши 5 новичков познакомятся, будут тщательно наблюдать за вами, и не думайте, что партнерам все равно. Они смотрят на то, сколько новых людей вы подключаете в бизнес после них, сколько ваших людей посещают мероприятия, они обсуждают, насколько вы активны, и они внимательны к тому, как развивается бизнес даже друг у друга. Поэтому, если вы даете планы, обещаете результат, но ни один из ваших новичков не может получить результата через ваши инструкции, то готовьтесь к тому, что они могут, конечно же, дружно уйти. Я, к сожалению, знаю, что это такое, иначе не говорил бы вам об этом. Второе. Вера в себя. Это грамотный спонсор MLM. Это человек вообще, который немного разбирается в психологии, он может стать ключевым человеком в жизни человека, чтобы поверить в свои силы, выгнать тараканов из головы и так далее. А в лучшем случае, конечно же, поможет создать тотальную какую-то трансформацию в жизни. Подскажите человеку его реальные возможности, заложенные в нем потенциал для роста. Подбадривайте новичка и искренне радуйтесь его успехам. Возможно, вы будете первым вообще человеком в его жизни, кто поверил в его способности. А это действительно дорого стоит. Вера в продукт. Очень важно, чтобы новый партнер получил личный положительный результат. Задача спонсора – это помочь новичку правильно подобрать продукт в ассортименте компании, а затем взять у новичка отзыв по продукту или даже записать с ним интервью. Чтобы убедиться, что продукт компании работает, он принесет пользу людям, человек должен на своем личном опыте увидеть разницу до и после употребления продукта. Друзья, в этом видео мы рассмотрели вместе с вами лишь часть причин, по которым партнеры уходят из бизнеса, из сетевого, но они самые распространенные. Как видите, большинство из этих ситуаций находятся под вашим контролем. А значит, вы сможете проработать, устранить отток, насколько это будет возможно. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если да, то ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши свои комментарии вот здесь, вот здесь вот прям под этим видео. Очень интересно услышать твое мнение на этот счет. А если у тебя есть какие-то вопросы в этой сфере, я всегда готов пообщаться лично. Свои контакты я также разместил в описании. Успехов в бизнесе вам, друзья. Море позитива. До встречи в личном общении и новых видео.